Всем привет! В этом видео мы разберем, как работать с меню Drupal 8. Давайте зайдем на наш сайт. В разделе «Структура меню» вы можете найти все свои меню, которые есть у вас на вашем сайте. По умолчанию у вас 5 менюшек. Вы можете добавить свою менюшку, если захотите, и вывести ее блоком. Но пока давайте разберемся, какие вообще у нас есть меню. Первое меню – это «Main Navigation». Оно находится у нас сверху. По умолчанию в, Bartik, в теме бартик. Второе меню это User Account. Это меню, через которое пользователь может зайти, залогиниться. Можно... Давайте выведем сейчас все меню. Зайдем структура, схема блоков. Итак, вы видите, Main Navigation меню находится в регионе Primary меню. В регионе Secondary меню у нас расположено User Account меню, через которое пользователь может заходить или выходить с сайта. Давайте в левый сайт бар переместим все остальные пункты меню. Вот ZB First. Здесь у нас уже есть меню инструменты, через которые пользователь управляет содержимым сайта. Давайте добавим еще подвал и управление. Нажмем расположить блок, подвал, сохраняем, показываем его на всех страницах и управление, сохраняем. Вы можете настроить область видимости, в которой показывается это меню. Вы можете настроить, в каком регионе показывать меню. Как вы видите, мы пару меню выводили в разных регионах. Теперь давайте сохраним. И перейдем на главную страницу. Итак, у нас появилось меню «Инструменты». Меню «Управление», через которое мы можем управлять конфигурацией или содержимого нашего сайта и также у нас есть меню подвал, обычно выводится в подвале, но мы вывели его в левом сайтбаре, чтобы показать, как работают вообще все меню. Вы можете редактировать ссылки в меню прямо заходя по контекстной ссылке, кликайте на карандаш, нажимаете ⁇ Редактировать меню ⁇ и здесь вы можете добавлять ссылки в меню. Все менюшки редактируются одинаково, вы можете в любое меню заходить, редактировать. Вы можете просто перетаскивать ссылки и меню, менять их по местами, как вам нравится. Можете отключать-отключать их. Как вы видите, самая большая менюшка это управление. Она, в принципе, дублирует всю вашу админскую панель, которая находится в шапке сайта. Ну, также можете пользоваться и этой менюшкой, которая находится в вашем сайт-баре. Все довольно-таки просто. Также давайте посмотрим, как добавлять в меню новые страницы. Давайте зайдем в типы материалов, например, в новость. Допустим, мы хотим поместить какую-то определенную новость в определенное меню. Для этого нужно, во-первых, зайти в тип материала, контент type, новость, например. Здесь есть настройки меню. То есть, прежде чем добавить какую то материал в меню, нужно настроить в этом типе материала, что его вообще можно добавлять в меню. Какую-то новость добавлять в подвал. Отмечаем галочкой «Подвал» и сохраняем. Теперь, когда мы создаем новую новость, мы можем показывать ее в меню «Подвал». Давайте создадим новость. И напишем какая новость 1. У нас уже есть новость 3 даже. Давайте новость 5. И здесь у нас справа у нас появляется настройка меню. Нажимаем создать ссылку меню. По умолчанию у нас сразу выставляется наш заголовок. Можем поставить описание. И выбираем в какое меню показывать. Подвал. Сохраняем. Отлично. Теперь вы видите, что у нас в менюшке появилась новость 5. Если, например, я сейчас нажму «Добавить объявление» и зайду в настройки его меню, вы здесь можете видеть, что мы не можем добавить объявление в меню «Подвал», потому что мы не зашли в тип материала объявления и не выставили там эту возможность. Давайте зайдем в тип материала объявления. В «Настройки меню», выбираем снова «Подвал», сохраняем. Переходим обратно на страницу «Добавление объявления» настройки меню теперь когда я нажимаю добавить ссылку в меню у меня появилось меню подвал также если вы хотите какой-то тип материала выводить какое-то меню вам нужно во-первых настроить этот вывод также мы можем вводить в меню по умолчанию и views то есть когда мы создаем какой-то views какой-то кастомный views нажимаем создать страницу мы можем выбрать что вводить его в меню вот, опять же, здесь вы видите все эти менюшки, которые у нас есть. Еще мы можем вводить любые страницы в меню. Например, например мы можем вывести модули в меню. Вот вы видите, что у нас есть ссылка админ Modules». Копируем адрес ссылки. Заходим в меню. Давайте в том же подвале сейчас выведем еще одну ссылку. Добавляем ссылку. Назовем, например, редактировать модули. Или лучше список модулей. И вставляем ссылку. В ссылку можем вставлять, как вы видите, в описании с HTTP, То есть на какой-то сторонний сайт. Можем вставлять внутренний URL сайта. Мы просто начиная со слэша пишем URL. Если вы посмотрите в седьмом трупале, то там мы писали без слэша. В восьмом друпале нам нужно писать URL, начиная со слэша. Сохраняем. Отлично. Теперь вы можете увидеть, что мы переходим с... можем перейти на страницу список модулей. Также стоит иметь в виду, что даже если мы видим под админом эту, эту ссылку список модулей, то если мы, например, зайдем под обычным пользователем или анонимным пользователем, то мы эту ссылку видеть не будем. Потому что Drupal все ссылки, которые выводят в менюшки, он пропускает через список своих разрешений. То есть, если вы Обычному пользователю недоступен список, список модулей, то и ссылка на него тоже не будет видна в меню. Это стоит учитывать. Также вы можете, должны учитывать, что некоторые страницы должны быть видимы для анонимных пользователей, некоторые для зарегистрированных пользователей. И все разрешения, которые выставляются для этих всех типов ролей, они все накладываются на менюшки. И те страницы, которые не видны для определенной роли или для определенного пользователя, они не будут выводиться в меню. Также вы видите, что инструменты у нас разные для анонимного пользователя и для зарегистрированного пользователя, тем более админа. Под админом у нас гораздо больше возможностей на сайте. Мы можем создавать какие-то ноды дополнительные, редактировать какие-то настройки сайта. Ну, Соответственно, анонимный пользователь этого делать не может, и у него этих ссылок тоже в меню нет. Давайте перейдем на страницу «Структура меню» и нажмем кнопку «Добавить меню». Назовем какого-нибудь Drupal меню или учебник по Drupal, например. Сохраняем. И здесь мы можем добавлять ссылки. Мы можем добавлять ссылки либо вручную через ссылку AdLink. Мы можем добавить тип материала для вывода в этом меню. Например, мы можем в учебнике для Drupal выводить какие-то статьи. Заходим в статьи, в настройки меню. И выставляем учебник под Рупалу. Сохраняем. Теперь, когда мы создаем новую статью. Например, статья 1. Выставляем меню. И давайте назовем ее PHP. вставляем меню учебник под Рупалу. Сохраняем. Заходим в блоке выводим наше меню в левом сайдбаре, Сайдбар first. расположить блок, и пишем наше новое меню Чайник по друпалу», размещаем блок, сохраняем, чтобы это меню показалось всем пользователям, и перемещаем учебник по в самый верх, сохраняем. Переходим в главную на страницу. И вы видите, что у нас наш наше меню учебник по Drupal. Ссылка на статью PHP. Ну, я думаю, в принципе, я показал, как работает меню в Друпале. В будущем мы рассмотрим, как автоматически создавать меню с помощью словаря таксономии, как выводить словарь таксономии в меню, чтобы он генерировался. Когда изменяется словарь таксономии, то и меню, соответственно, изменялось. Это будет делать модуль таксономии меню. Также, когда мы будем разрабатывать свои модули на Друпале, мы будем добавлять Ссылки в меню, но об этом в следующих уроках. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, делайте хорошие сайты на Друпале.